Здравствуйте, с вами Руслан Нагорнюк и школа боя Уэй. В этом уроке мы покажем, как вести себя в ближнем бою, бой в клинче или бой в борьбе, или еще как в некоторых единоборствах называется ЧИСАУ. Только напомню, это у нас вторая часть, более продвинутая техника. Разделили мы эту всю технику на несколько таких этапов. Первый этап это... На дальней дистанции, как она работает. Вторая, это ближняя дистанция, ну, максимально ближняя, но стойки, как проводится собой. И третья дистанция, ну это уже в парках в то есть в борьбе, удары, э, удары руками на дальней, как можно под локтями. Кроме этого, мы еще разделили отработку на работу в больших перчатках и на работу в перчатках, которые используют ДНР. Что такое часа, что такое контроль или бой на ближней дистанции, в клинче? Основная суть это контроль рук или прилипнуть к рукам. Дальше мы должны как-то перекрыть руки, чтобы они нас не ударили. То есть контроль, прилипаем, завязываем, а потом естественно должны ударить. То есть три таких важных момента. Контроль, завязали, ударили. Там уже как получается. Мой противник меня сейчас будет атаковать. Я сейчас сдерживаю в пустоту, в пустоту где-то по рукам. И потом чувствую, что попадает. Тогда могу проводить удар. Сдерживающие ноги. Работаем только ногами. Мой партнер работает свободную работу ног. Может атаковать по ногам, по корпусу, по голове, любые удары. Моя задача, главное, быть на дистанции, чтобы он меня своим ударом не достал. А в свою очередь стараться поражать его удары, поражать его ноги. И когда есть возможность, естественно, будет главная цель, корпус голова. Мой партнер меня будет руками ногами. Моя задача быть на дистанции немножко дальше, чем он может меня достать. Выносить удары тоже как бы в пустоту, отбивать это то руки-ноги. Ну и когда уже он где-то влетел, или я чувствую, что могут встать, я уже поражаю главную цель. Голова или корпус. Главная задача это как бы отстрелять у, э, удары противника по тем же э, его рукам. Ну, например, да, он старается меня попадать в голову или в корпус. Я выдерживаю дальнюю дистанцию, как и в предыдущем упражнении. И стараюсь больше поражать его руки. Клак-клак там, э, там в бицепс где-то летит то да, по бицепсу. Или, например, там, наоборот, там, э, снизу под локоть ударить, Очень неприятно. Просто отбивать разные Такие перчатки, это разрешает это делать. Ну, то есть, это легко делать. И довольно-таки травматично. Вот. При возможности, конечно, потом достаем. Итак, руки-ноги, сдерживающие травмирующие удары, и как у нас еще называется эта техника, техника кастет. То есть, как будто у вас кастет, и вы будете разбивать руки противника. Следующее упражнение – это отработка или вот на таком манекене, или можно использовать тоже грушу, просто как грушу висит, Попробовать отработать удары плечом. То есть что здесь важно? Важно, чтобы рука немножко как бы надергивала на себя, вот я, и наносить удар. Тоже ищите углы, острый угол сверху, где ключица вот крепится здесь, немножко перпендикулярно заходит удар, вот. или же там непосредственно такой удар. Да. Поработали удар прямой. Да? Удар вверх поднимаем. Здесь он высокий, например, да, то немножко тяжеловато. Да? Но если партнер там пониже, э, вот всякие варианты плечом. То есть вперед, вверх, даже, даже вот сзади, когда зажав, можно там плечо наносить удары. Ну, это надо практиковать. Также там одно плечо, два плеча, вот несколько сейчас вариантов. Там. При разных захватах, известно, когда в школах часто бывало так, кто-то старший класс подходит и вот согнутой руки дает такой подзатыльник или как, ну такое бывало в школах. То есть тоже прорабатываешь, здесь рука согнутая, как будто от шея, и здесь наносится туда тоже а в ухо, в шею, не неприятно. По корпусу также рука согнута, пробивает, печень можно пробить хорошо. Также локти, там такой вариант, там такой вариант. Ну ищите здесь уйма есть разных вариантов. Там удары тазом довольно-таки неприятно неожиданно тоже. Поработаем немножко на таком бобе, манекене. Берем партнера, точно так же потом с партнером пробуем, аккуратненько неси. Прорабатываем разные варианты ударов, проходов, если по корпусу вас сильно. Также, также ноги пробиваем. Вариантов тоже есть все, что там поработали, Здесь, отсюда снова переходим на грушу э, или на вот такой манекен. И уже более выкладываемся сильно. Довольно-таки эффективно, когда использовать чередование удары плечо, удар тазом. Где-то прижали плотно, ударили тазом, немножко отлетел удар плечом. Потом уже и лодки могут, или сзади вас подхватили где-то. Да. очень неожиданно. Удар тазом, потом удар плечом сразу же так голод улетит. Ну, неожиданно и неприятно. И довольно-таки ощутимо. Следующее упражнение это максимально плотный клинч, как правило это бой возле канатов или возле сетки или возле стенки. То есть В данном случае мы используем мат, один партнер становится спиной, другой его поджимает и отсюда уже наносит удары. Но здесь условие максимально контролировать руки противника и наносить удары. Чем сейчас можно наносить удары? Первый этап в этом упражнении, мы наносим удары только руками, локтями, можно пить удары плечом, головой, поэтому вот это все мы контролируем. Мало того, даже можно тазом наносить удары, прижимать максимально. Вот. И сейчас немножко покажем, вот такой ну, тренировочный вариант. Вот. А вы уже попробуйте сами и увидите, насколько это эффективно или нет. Следующее упражнение это также работа возле стенки, только здесь уже можно наносить удары и руками, головой, плечи, коленей и плюс да, ногами. То есть все, что хотите, то и, то и делайте, наносите такие удары. Ну, желательно, конечно, использовать максимально щитки, там локти, колени, шлем капа, перчатки. Часто бывает, когда вот где-то прижимаемся и у меня плечо от, э, на расстоянии... От головы противника я могу вот, вот так сильно наносить удары. Или, то есть пробуйте. Здесь как раз удары письми очень хорошо заходят. Следующее упражнение это максимально ближний бой. Бой в клинче, в стойке, но уже в маленьких перчатках. Где можно наносить удары тоже всем. Руки, кулаки, локти, плечи, голова. Таз, колени, ноги, все. Вот, ну, Сила удара э, контролируйте. Я понимаю, что зрелищность этого э, фрагмента будет не очень большая, но зато эффективность отработки э, сами увидите, насколько хорошая. Отработка ударов руками, ногами, локти, колени, голова, все, что есть. И все, как только хотите, таки наносите удары, только уже в факторе. Причем пробуем протекать разные стартовые положения. Там один лежит на спине, другой сверху. все начинают пробовать добивать. С... По-разному. -по вот Сколько есть фантазии, вот столько начинайте стартовых вот этих положений. И дальше так уже развивается ваши, ваш, ваш бой Бои происходят возле канатов или возле сетки, или возле сетки, то очень важно быть максимально плотным, прижиматься, максимально контролировать вот эти удары там коленями, локтями. Здесь часто бывает, что такое там начинаете и потом э, оттягивается, чтобы было удобно наносить удары. Как раз старайтесь максимально прижимать, чтобы было максимально неудобно наносить удары. Это как тренируется вот эта защита. Защита это максимально близко, да? Только оттянулись, уже пойдут тогда град ударов, -то уже, которые тяжело проконтролировать. Следующая ошибка, когда особенно в вот максимально близкой дистанции, здесь увлекается только на удары там, кулаками. Или, например, какие-то удары ногами. Попробуйте вообще отключите мозг и вот все. Вот сразу включите программу. Голова, плечи, вот все, что только есть, Сразу же где-то маленький застой, сразу же пошло плечо, ага, где-то ага, нога отвисла, значит этим можно ударить, где-то другой вот так бить, ну то есть максимально подходите к этому творчески и используйте все свое тело, что только можно использовать. Даже иногда бывает там где-то рука приходит, а рука здесь ну, как-то контролируется, вот так наносить блага получала, отвлекаетесь, отрек, тут руку опустил, снизу ударил, оно Такие мелочи, они очень хорошо срабатывают. Довольно-таки распространенная ошибка, которая часто случается. Это пацаны начинают работать, входят в зарубу и начинают друг друга просто убивать. Не надо. Контроль, спокойствие. И вот как раз отрабатывать то, что вам нужно. Это прилипнуть, контролировать друг, где-то привязать руки и освободившись уже в Вот это главная задача. Хорошо отрабатывается выносливость. Потому что вначале, когда начинаешь, тело очень сильно зажимается. И, естественно, быстро устаешь. Второе. Развивается очень хорошо творческое видение, чем и куда можно быть. И от этого у вас только есть большие преимущества. Когда где-то зажали вас, вы неожиданно там, плечом дали по подбородку, и человек потерялся. Даже если вот даже это. Вот. Поэтому пробуйте, практикуйтесь. Работа больше может быть построена нам такую подсознательную, на наработку тела. Здесь умом не успеваешь контролировать, ум только позволяет тебе наблюдать, как тело отрабатывает вот эти рефлексы защиты. вот Очень интересное упражнение, при условии, если вы хорошо э, закрыты, чтобы не тренировать друг друга, и вас хватило на долгую отработку. Вот. Если у вас какие-то будут вопросы, пишите в комментариях, будут Предложения, замечания с удовольствием тоже буду отвечать, читать. Если вам видео наше понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал и до встречи на новых уроках.